В борьбе за результат сейчас обычных усилий недостаточно. Ты с успехом, испорванной заняться, и испорванной задницей, сам себе не нужен. Любой инфобизнесмен должен быть честным. Я бы не хотел, чтобы наши сыны попадали под зомбирование и воздействие вот таких инструментальных учебок. Там есть люди, которые проходят обучение 4-5 раз. Может, они учить не умеют, раз пятый раз приходят. Тут бы хотелось взять небольшую паузу и поразмышлять. Боюсь тебя разочаровать, но просмотров не будет. Евгений Черняк, украинский бизнесмен, Глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits входит в топ-30 Forbes Украины. Публичный спикер ведет канал о бизнесе на YouTube, также создал университет Big Money. Так, друзья мои, сегодня необычный выпуск. Мы продолжаем знакомить вас с людьми, бизнесменами из пространства бывшего Советского Союза. И сегодня у нас хорошо знакомый вам Евгений Черняк. Приветствую. Слушай, я бы хотел сделать такую, знаешь, не столько интервью, сколько просто беседу. Вот поэтому я предлагаю сегодня построить не видео, вот, знаешь, там интервью, там вопрос-ответ, а вот скажем так беседа на некие темы, которые вот, будет. Добро? Я посмотрел много твоих видео, Инстаграм читал, и вот в последнем или одном из последних ты написал так вот, счастье — это когда есть возможность не врать, отвечая на вопрос, как у тебя дела. Вот я тебе задаю вопрос, как у тебя сейчас? У меня хорошо. Дело, да. Я счастливый человек, имею возможность а, да, да, да. врать, отвечая на вопрос, как да, дела. Да. В рамках беседы, поскольку у нас такое не, не, немного неформатное не интервью, нет вопросов и нет ответов. Не, Порассуждай а. над э, такой темой, что сейчас все, что успешно. Причем хоть в IT, хоть в цифре, хоть в диджитале, хоть в аналоговом бизнесе, хоть в новых бизнесах, в новых индустриях. Все, что успешно, сложно устроено. Очень сложно. А многие ищут простых решений сложных задач. То да есть нет да. творческого решения задач. То есть в борьбе за результат сейчас обычных усилий недостаточно. Все. В зачет в борьбе за результат принимается только сверхусилия. С первой частью абсолютно резонанс, согласен. Успешных людей с простым прошлым не бывает. И с будущим. Да, и с будущим тем более. Смотри, ты говоришь про сверхусилие, давай я позволю себе заменить на такое слово, давай, вот смотри, сверхсильный человек — это тот, у кого много силы или, смотри, тот, у кому много силы не требуется. Просто скажи, что выбираешь. Ну, очевидно, лучшее сражение то, которое выиграно, и оно не началось. Да. Сверхусилие – это всегда травмы, жизнь. Посмотри на всех спортсменов. Если посмотреть на статистику спортсменов, то узнается очень неприглядная история. 98 спортсменов – это напрочь травмированные люди, и люди, те, которые сейчас даже носят гриф «я успешный», они тоже пипец как травмированы, и они, и весь их успех, за который им платят иногда деньги, да, идет на таблетки. Вопрос. Ты бы своему вот ребенку, давай, я просто проверяю, ты бы вот отправил бы его в такую, пан или пропал, говорит, давай, Пробуй. Я бы его не останавливал, если бы он принял такое решение. Это если бы он принял. Если бы он принял такое решение, а я он бы, бы его а он не принял, останавливал. Жень, а он бы принял, если бы Значит, он взрослый в среде, смотри, где так принято. И тогда ты как родитель, давай так, ну, в некотором смысле, ты же люби, ответственно любивый родитель, правильно? Ну, я же чувствую. Ты бы чувствовал, что есть в этом и твоя роль, что сделал окружение этому человеку, смотри, рядом с которым, с твоим сыном, не оказалось людей, ну давай так, опытных, которые говорили, слушай, достижение того, что ты замыслил, возможно, без чрезмерных усилий. Ты Потому... реально встречал учителей, которые говорят такое? Да. Которые говорят «стоп», да. которые говорят «пожалей себя»? Ну, не «пожалей себя», а которые говорят не, давай так я даю тебе установку или ну, такую это э, не рискуй глупо рискует больше всего тот кто ну никогда давай. не рискует Ну никогда да, глупо не рискует то есть Он, не засовывай голову в пасть льва ну, я просто у меня тебе. есть кейс давай. я в этом году был на US Open угу. в Нью-Йорке и был смотрел Медведева я был на предыдущем US Open, когда он на далю проиграл в финале, причем проигрывал 2-0, к нему очень плохо относился стадион mm. по ряду причин. Но произошел в какой-то момент перелом, и вот этот тысячный центральный стадион Нью-Йорка US Open в какой-то момент мгновенно полюбил его как своего героя, потому что он 2, -2 и он проиграл. Но поддерживали его больше, чем надали. А в этом году он выиграл финал, финал у Джоковича. И стадион встал. У него был риск травмы? Очевидно. Он рисковал? Очевидно. Он потратил огромное количество усилий, потому что спортсменам их миллионы платят не за победы. Им платят за бесконечные часы тренировок. Он проиграл тогда 3-2. Он вернулся сейчас и выиграл. Стадион стоял. Это был такой эмоциональный всплеск у всех, да. что он в этот момент, я думаю, был спортсменом номер один в мире. Не было ни Роналда, ни, ни, ни, ни, ни, ни великих бог, ни, ни Джошуа. Ни... Вот был он в этот момент. А ты бы хотел, чтобы твой ребенок выиграл УС-Опен и стал героем для этого стадиона? То пример, который ты привел, мне он очень понятен. Представь себе, в мире человеческих профессий есть один процент профессий, связанных с развлечением других людей, с предельными нагрузками, которые держат люди. Ну вот давай так. Это из десяти тысяч людей, которые пошли по этой тропе, только один доберется до лавров, ну, лаврового венка, до олимпийской медали, до US Open выиграли только один из 10 тысяч. И люди, которые туда идут, я надеюсь, я уверен, я их видел. Они делают этот осознанный выбор. При этом меня больше волнует: ну, вот у нас с тобой по миллиону людей на Ютубе, подписчики, меня больше волнует тот миллион людей, которые у нас подписчики на Ютубе чтобы мы своими действиями не толкнули их туда, ну давай то где они превысят порог своей функциональности, неважно, ума, сердца, тела. Вот мне не нравится такой подход, я его считаю не экологичным, вот, ну, просто я считаю его дурным, потому что он увеличивает количество ненависти и зла в нашем сообществе. Если говорить, вот чем сообщество бывшего Советского Союза вот, в значительной мере отличается от Тех стран, где благоденствие ну, больше сильно, да, это то, что у нас ну, зла и ненависть вот, у людей по отношению к друг к другу сильно больше. А? И природа, а если мы еще и размножаем это зло ну, за счет таких вот экологичных отношений, ну, как если бы я сказал, ну, у нас тогда вообще шансов нет на какую-то экономику ну, такую процветающую. Мы вот тогда, получается, тапки донашиваем, те, которые есть. Но, но, набухание никак не произойдет, да? Хочу э, прокомментировать по поводу ненависти, которая есть сейчас, что тут э, ненависти больше, чем там. То есть условно. Нет. Ну да, Ты же, кстати, больше, чаще, часто да, бываешь. Условно, вот, чем там. Да, расскажи. Это если, стереотип. Да? О, И расскажу. это приблизительно это лет, утверждение я. опоздало приблизительно лет на, на 15-20, mm -hmm. потому что соцсети сейчас. Они же продают только разобщенность. Ну то да. есть соцсеть выигрывает только тогда, когда мнения делятся 50 на 50. То есть сегрегацию, разделение и... Вот только разделение дает цитируемость, только цитируемость дает вовлеченность, только вовлеченность... Это износ, кстати. Вот когда, только вовлеченность да. позволяет что? Продать рекламу. Uh -huh. А это, собственно, есть капитализация. Uh -huh. Мы с сегодняшнего дня, сегодня Марк Цупер, Цукерберг заявил, что мы живем... Он создает мета. Он создает мета-вселенная. То есть парень, чемпион в борьбе за внимание людей. То есть дальше он же говорит, вы будете присутствовать в очках виртуальной дополненной реальности, вам не обязательно куда-то летать. Вы можете голограммно присутствовать на любом совещании. И это и есть метавселенная. Сейчас 10 тысяч разработчиков, интеграторов, кодеров нанимают в Европе. Они будут создавать эту метавселенную и создадут ее. И опять соцсеть трансформируется в некий уже образ жизни. То есть сейчас это по факту инструмент, для образа жизни, а через какое-то время мета Facebook станет, или мета-инстаграм станет образом жизни, без вариантов, и у тебя не будет выбора. Так вот, соцсети сейчас изменили мир до неузнаваемости, потому что продают они только разобщенность, то есть внутри, под провокационным постом идет страшная рубка, и очень часто это не рубка или обсуждение смыслов, стратегий, мыслей, истории. Это оскорбление. А. Это тут же. Не суть, а кто прав, да? Я Кто прав, последний ты прокомментировал? Не прав, да, да. И никогда не, да. не, не, не пытайтесь спорить с человеком, который печатает быстрее, чем я. Да. Это очень важно. А там есть такой. В Телеграме или где есть там, каждое следующее сообщение не, не раньше трех секунд или 10 секунд. Вот было бы хорошо, не нет. раньше суток. Да. Это бы <смех> огромное количество социальных конфликтов просто убрало бы с повестки нет, дня. Так нет. вот, сейчас соцсеть продает вот это, и, соответственно, общество, оказавшееся не готовым этому противостоять, вовлеклось в эту игру. И по факту Facebook превратился то ли, или соцсети превратились то ли в жалобную книгу, то ли в демонстрацию бесконечного невероятного успешного успеха и такого, ну я бы сказал, хвастовства, вот назову как есть, да, потому что инстаграмная жизнь многих кардинально отличается от того, что с ними происходит в реальной жизни, кардинально. А люди, которые за этим смотрят, верят, что жизнь может состоять из одних бесконечных ненужных побед. Mm. Ну да, С учетом того, что все-таки вовлеченность, в соцсети, в этой части мира ниже, к счастью пока угу. ниже. Сейчас ниже у нас? Я думаю ниже. Подожди, у тебя сколько экранное время? Вот, Да, да честно, ты же сказал сейчас. Что... Я, я скажу честно, я ä, принудительно себя ограничил, да? там есть такая вещь, я ограничил себя часом. А пароль отдал кому-то, чтобы ты не да, мог и снять. И стал его заложником навсегда. <свят> <свят> я, Ладно, б... давай я тебе скажу, чтобы ты честно сказал. Да. Некоторые дни у меня 12 часов. Я убрал. Да, то, же, скажи как, когда скажи, сколько? Когда я увидел критические данные да? экранного времени, критические значения экранного времени, я поставил принудительное ограничение, потому что это невозможно. И в первые дни было очень тяжело, потому что существует зависимость от этого. А я думаю, что ты мне не отвечаешь? Существует. У тебя там это... типа. У меня ограничительность. Я не успел и не ответил. То есть я просто перенес нагрузку в следующий день. Сейчас количество вот этой негативной энергии, оно ровным слоем размазано практически по миру. Нет сейчас истории, что тут там ненависть, а там сплошная любовь. Нет. Там тоже сложная социальная обстановка сейчас. Поэтому, когда мы вот рассуждаем над тем, что, отвечу на твой вопрос, над тем, что Делать ли сверхусилий или не делать, так мир сейчас такой. Сейчас нет ни одного примера, кто бы на лайтовом вот таком отношении создал бы что-то большое и хорошее. Нет, сейчас сверхусилий требует обычная компания, как я ее называю, тупица. Да? То есть, когда ты на обед заказываешь на весь коллектив две пиццы, а вот тупица, все, у тебя 3-4 человека. Там тоже, там ей сложнее иногда бывает руководить, чем нашими корпорациями. Эти люди больше вовлечены, мы еще имеем возможность отключить телефон, а у них вообще нет возможности отключить телефон, но, но... потому что у них всех, весь бизнес не механизирован на кончиках пальцев. И очевидно, что сейчас даже в малом и среднем бизнесе нужны эти сверхусилия. Я согласен с тем, что очень часто вынужденное предпринимательство выталкивает людей на то, чего бы они, не случилось с ними, если бы этого ну, напряжения не случилось. Но мы с тобой сегодня разбирали эту тему, смотри, с двух сторон. С одной стороны вот, напряжение, при котором может случиться то, что может случиться, с другой стороны среда, в которой ты не покалечишься, не травмируешься, потому что бессмысленно, ты с успехом, задницы, и порванной задницей, сам себе не нужен, не семье. Но... А если это хирург? А если это социальный работник, а если это учитель, смотри, там же тоже я обращаю, обращаю внимание усилия. на среду, смотри. среда. Но мы же не только о предпринимателях? Мы о, о любой, будь то учитель, будь а то, как то может юрист. хирург, превратиться в гениального хирурга и совершить какое-либо открытие. Смотри, смотри, если он не делает смотри, Это парадоксальное заблуждение. Ну вот, оно, в принципе, тоже статистически все подтверждено. Люди, которые стали успешными, великими. Ну, проявились как-то особым образом феноменально ну, вот как ты или как я или как мургулан ну смотри они совершали столько же усилий как и те которые никак не проявились столько же другой вопрос в какой-то другой области они это все совершали да и в результате разница в только одно смотри они также страдали ну страдали выносили некую боль но результатом накопленных вот этих вещей стало еще больше боли, еще больше страданий, которые... А результатом твоих то, что ты можешь выбирать, какие страдания нести дальше. Например, страдания, смотри, полететь первым классом или бизнес-классом. Ты знаешь, зачастую я вижу людей, как долго они обдумывают в муха этот вопрос. Они страдают. Или полететь на Мальдивы или на Бали. То есть люди примерно то же, то же количество времени страдают и болеют, но одни приходят к точке, когда они выбирают страдания, которые они будут страдать, а другие, когда они копят страдания, которые им не нравится страдать. Вот эти мы отличаемся. Вот и все. Поэтому, смотри, я утверждаю, одинаковость усилий, ну, например, твоих, моих и того человека, у которого по жизни ничего не получилось, а проживаемое состояние сильно разное. Ну, ты счастлив, я вот вижу, я счастлив, да? а он, возможно, не очень счастлив. Вот и все. Поэтому, смотри, я подчеркиваю тебе вывод, смотри, усилие, напряжение, вот эта вот упоротость, вот это все не является существенным фактором успеха, а что-то иное. И это иное — это среда. Сейчас давай вот эту тему посмотрим, что люди, которые не делали бизнес, такое рассказывают, что у них есть бизнес или был бизнес, да, они полезны в обучении других бизнесов. Это вот эта вот тема избитая, там, про ну, инфоменов, инфобизнес там, и так далее. Когда-то ты мне сказал фразу «Не смотрите на то, что делает предприниматель, смотрите, к чему он вас привлекает своими действиями». Uh -huh. К чему привлекают э, эти ребята, которые занимаются инфобизнесом? Они привлекают людей делать бизнес. И методология э, ведения бизнеса и есть их заработок, и есть их деньги. А морально это? Я думаю, что нет. Любой мотив, который заставляет человека создавать рабочие места, платить налоги, создавать э, бренды мирового уровня, Делать свою экономику более устойчивой, более эффективной. Это хорошо. Mm. Вопрос только в том, что любой инфобизнесмен базово должен быть честным. Нельзя обманывать, что у тебя есть какой-то другой бизнес, кроме этого. Могу ошибаться, но по-моему, лайк-центр like прогнозирует 30 миллионов беды в этом году. Долларов, ну, да? Долларов. Я Доллар. могу ошибаться? Ну, я что-то такое слышал. Тут вот. нужно подвергаться. 30 миллионов беды. Это хороший, большой образовательный проект. И там есть люди, которые проходят обучение 4-5 раз. Это значит, есть польза. У меня другое мнение. Я бы лучше отправил людей, ну, ориентировал бы людей, все-таки, которые хотят получиться. Я бы лучше в Бигмане отправил бы, потому что среда людей, практиков, среди которых оказываются люди на учебных курсах и так далее, ну это доказано, она содержит смыслы в гораздо большей степени, а среда, обогащенная инструментариями, ну, там, ну это примерно следующая, ну, рубанок, ну, пила, ну что что пила, пилой можно и ногу отрубить и покалечить себе, это самое главное. 30 миллионов и беда — это конкретные деньги, выкачанные, кстати, из людей, надо отметить, ну, которые идут, видимо, инвесторам, которым Планируют продать акции. И это деньги выкачаны как раз из тех, кто пятый раз приходит на овладевание этими инструментами. Может, они учить не умеют, раз пятый раз приходят, но ну, это пусть останется за кадром. А ты закончил МФТИ. Это, ну, по уровню цитируемости в мое время. Я из далекой провинции, из Запорожья. И мой друг, который закончил МФТИ Преподает сейчас в Колумбии uh -huh. И это был мой, мой, мой друг и одноклассник Когда он поступил в этот вуз Это было событие городского масштаба Городского Потому что поступить в МФТИ В то время это было Ну как в космос слетать Это было очень круто Значит я космонавт выходит Да Но кому-то в то время тоже казалось, что это образование не нужно. Что зачем ехать в Москву, в лучший вуз, зачем на это тратить время, энергию. У нас же рядом есть вот какой-то местный университет. А Понятно почему, потому что те навыки, мысли, смыслы, дискурсы, да, которые тогда генерировал, я приезжал к нему, например, на лекцию, к Сергею Петровичу Капицу, Капицы, на открытую лекцию, то есть я отстоял в очереди, часа, наверное, три, просто чтобы попасть в аудиторию, и мы еще договорились меняться, потому что места в аудитории нет, я ехал из Запорожья ночным поездом на лекцию профессора Капицы. Вот, вот был уровень влияния э, любого, звезда, можно сказать. В люб, любого университета. Сейчас уже никто не поедет ночным поездом на лекцию Сергея Петровича Копицы. Сейчас все по-другому. Сейчас, как мне кажется, уже заканчивается время людей, которые в какой-то момент вышли к предпринимателям и сказали, у меня есть какой-то некий виртуальный выдуманный бизнес, но его по факту нет. Основным моим бизнесом является то, что я вам продаю знания о бизнесе. Сейчас время этих ребят закончилось. Сейчас время тех людей, которые будут давать реальные инструменты, как взять какую-то сумму денег и через какое-то время открыть бизнес. Причем, чтобы это ни было. Цветочный салон, кофейня, шиномонтаж. Поэтому я за пересобранное новое высшее образование в любой форме потребления знаний его студентами. Ну вот, собственно, я тебе попутно тогда и такой... Вопрос задам, вот, к тебе обратиться, ну, молодой или не очень молодой человек, там, что ты порекомендуешь, какой совет, и, вот, например, есть физтех-школа, это вот бизнес-школа предпринимательского искусства. Куда ты отправишь этого молодого человека? В лайк-центр или физтех-школу по бизнесу и предпринимательскому искусству? Это такой прямой вопрос, прямой ответ. Так-так, развилка. Тут бы хотелось взять небольшую паузу и поразмышлять, но очевидно, я отправлю его в школу физтех. Да, ну, очевидно. Но ну, у меня встречный вопрос. Да, да. А если выбор между вообще полным отсутствием образования и образованием, бизнес-образованием, хоть и достаточно простым, не буду говорить примитивным, простым, начальным, полученным в... на курсах каких-либо. У меня племянник, Роман, его зовут. Он в свое время попал под зомбоящик БМ. Это было, ну, прямо скажу, это было не очень хорошо, то но ну, я его реабилитировал. Может быть, поэтому ты, я, Маргулан и многие, кстати, еще, вот, как я посмотрю, и стали заниматься созданием прям школ, бизнес-клубов и сообществ, чтобы богатство альтернатив было. Пять лет назад не было ни Big Money Университет, ни там Kaizen, Клубы, вот это все, X10 Академии, ну не было же ничего. А, ну, эти первопроходцы были, честь и хвала первопроходцев. Но если посмотреть на бизнес, смотри, ну, первый поисковик, где он сейчас, первый поисковик? Нету. Первая соцсеть? Нету. На самом деле, первые протаптывают дорогу и, ну, в конце концов, это такие, знаешь, авантюристы. Вот в чистом виде, понимаешь, они авантюристы. А дальше на эту поляну приходят такие, вот как ты, как я, как Маргулан, и создают, давай такие, системные, регулярные школы уже, так сказать, для надежности. Вот мы ответим. Стратегия выйти вторым, прийти первым принимается. Да. Каждый из нас в неком случае проводник для других людей. Вот. Я бы не хотел, чтобы наши сыны попадали или наши дочеря под зомбирование и воздействие вот таких инструментальных учебок. Поэтому это тоже часть энергии, ну, вот этой злости и как ты говоришь, вот, гнева, которая в виде злости приходит на делать университет, сделать в каждом городе представительство, поэтому у меня все-таки те просьбы. Я хотел бы, ну, чтобы ну, мы создали, может быть, союз или альянс. Тут может быть в будущем, чтобы мы вот в Альянсе и в Союзе наращивали мощность вот этих наших образовательных организаций, в конце концов, чтобы 80 процентов студентов и учеников, учащихся, ну, были в наших системах. Давай все-таки, ну, чуть быстрее расширять, может быть, какие-то коллабы делать, чтобы увеличивать яркость привлекательности для потенциальных респондентов. Я вот студентов. прямо сейчас тебя приглашаю сделать курс, да, готов ответить тем же, если это понадобится Но я тебя приглашаю И это официальное предложение Приходи, это будет Вот тебе и коллаба Собственно, есть высокий запрос Давай, Ты не против, На что трактиков? я там Тогда спозиционирую вот такой свой вот Гнев, выражу его вот, да? Как тебе говорю, что Очевидно. я это делаю Это и твой мы, курс. Мы это, дел... это твой курс Это ну, твоя ответственность ну, давай, я, Единственное, о чем буду тебя да, просить вот. не, не, не давать утверждений, которые не требуют доказательств Просить поразмышлять то есть человек должен научиться размышлять, научиться учиться и понять, что ведь главное сейчас, вот, вот то, что я лично вижу, в, в чем я ощущаю потребность, донести до, до любого предпринимателя, десакрализовать крупный бизнес. Должны перестать любые люди, которые заходят в, этот, в эту повестку дня, в этот сценарий, воспринимать предпринимателей крупных или успешных. Да. как что-то невероятное. Ну да, неизбыточное. Не не они вот, они рядом, на расстоянии вытянутой руки. Они такие же. В Варшаве у нас сейчас был семинар Big Money, и один очень крупный, крупный предприниматель, один из собственников компании Parimatch, Сергей Портнов, на сцене от него все ждали построения успешного бизнеса, таргетированная реклама, как организована команда. А он Две трети своего выступления говорил о вере в Бога. Класс какой. Зал, вот ни один человек не встал, ни один человек не вышел, ни у кого не зазвонил телефон. 55 минут, почти час была просто полная тишина. То есть у людей, которые хотят чему-то научиться, есть запрос не только на антрепенерство, и не только да. на рациональные абсолютно вещи, дважды два-четыре, алгоритм на такой, рационали... тут вход, тут да? Нет на рационализацию сейчас запроса. Сейчас есть запрос как раз на вот эти soft skills. То есть mm. может ли успешный предприниматель оставаться человеком? Mm -hmm. А если может, значит любой человек, который собирается это сделать, говорит риск тогда ниже. То есть мне не нужно за это там, душу кому-то продать. А почему твои дети у тебя не учатся? Академия с 28 деле. лет рекомендована, двадцать ну, 28 плюс. То вот. есть придут? Я не просто думаю придут, они уже подсматриваются, просто, ну, сейчас э, текущий уровень вот, э, премастер-мастер рекомендованы от 28 лет. Сейчас мы расширяем э, пласт для э, где-то 15 лет, этот, но ну, делаем вот этот колледжский вариант, может быть они заинтересуются этим, но у нас до нынешнего периода этого не было. Кстати, интересно, вот, это как в порядке вот обмена даже опыта, смотри, вот Big Money University, да, у тебя есть вот этот вот, ну, колледжевский уровень? Такого, есть, такого подхода нет, мы Нет, делим, мой средний сын Иван учится в университете, учился в Нью-Йорке, перевелся сейчас в связи с тем, что происходит в Нью-Йорке в Лондон и одновременно учится в, у нас в Бигмане ну, в про про одновременно, и... да, и купил э, курс и задает мне иногда <свеч> очень сложные методологические вопросы. Это же вопрос еще того, смотрят ли наши дети наши YouTube-выпуски и что они в этом понимают. Это, то есть мы не имеем права их заставить и даже не имеем права им рекомендовать. Не имеем права. Вернее, не так. Мы, наверное, имеем право, но я им не рекомендую пользоваться. И, и с другой стороны, это будет высшей такой степенью признания, если когда-нибудь наши дети посмотрят э, наши YouTube-выпуски. У меня еще нет миллиона, у тебя э, есть, но в этом миллионе вот этот, э, эти несколько а, просмотров будут да. для меня самыми важными. Ну классно. Надеюсь, Слушай, это когда знаешь, произойдет? когда сын мой смотрел YouTube и заметил, я заметил, да, когда его окружение, его ребята, которые его друзья и так далее, ну, они, видимо, смотрели и они стали там что-то с ним пытаться обсудить, ну, думая, что... А он, он... не смотрел, а он... и он должен, он должен посмотреть. А у меня другая ситуация, поговорить. если уже немного о личном, да такое небольшое коротколирическое отступление, а мой младший сын Евгений не начал смотреть, даже когда с ним друзья обсуждают этот вопрос. Вот так. Чуть позже. Давай еще один момент, и уже тогда будет, мне кажется, полный ну, такой дом или full хаус Нам нужно добавить чуть э, бизнеса, потому что к нам придут Слушай, за, бизнес, с определенными ну, задачами. Давай, так, мы задрали уже на такую эмоциональную <с <с высоту беседу, что хорошо. Я сейчас вроде как по бизнесу, но опять туда же. Сейчас увидишь, может быть, тебе понравится эта элегантность. Смотри, мы с Катей, с моей женой открываем школы и детские сады. Ну, это в смысле бизнес, как это, в смысле устойчивое социальное предприятие. Ну Устойчивое имеется в да, виду, оно платное, но его задача создать устойчивые анклавы нового, но нового дошкольного и начально-школьного образования. Этим я занимаюсь с утра до вечера, и, вот, и может быть, когда-то тебя посидит мысль что-то такое сделать или у твоих друзей, чтобы ты позвонил мне тогда и сделал introduction, чтобы я им помог открыть их детские сады и школы. Спасибо за предложение. Я думаю, что я им воспользуюсь. Не могу сказать, когда, но воспользуюсь в том или ином виде. Безусловно, то, чем ты занимаешься, это очень хороший, но бизнес. Я всегда, меня вот волнует это соприкосновение. То есть соблазны велики. И очень важно, заходя на эту территорию, уже быть в себе на 100% уверенным, что тебя в какой-то момент ты не свернешь ни туда, не срежешь где-то угол. И окажешься все-таки в большей степени бизнесменом, чем, чем социальным бизнесменом. Mm -hmm. да? Я вот внимательно смотрю сейчас, на различного рода, изучаю сейчас этот вопрос, стипендиальные программы для одаренных детей. Mm -hmm. Потому что то, что я наблюдаю сейчас, посредственность с большими амбициями всегда получит больше, чем одаренный человек без, вот, без амбиций. Mm -hmm. yeah. И вот вот так это и я думаю что как раз региональные стипендиальные программы для одаренных совершенно в разных направлениях детей и как раз это не вопрос столиц да, да, да. и это, больших городов да. потому Пре что там, прежде всего да, прежде в столицах всего, люди получают получают все-таки больше да, ну, то есть они получают больше очевидно но от этого мне кажется, остаются незамеченными дети в небольших городах, угу. на, которых Челова, нет фокуса, города, да. на которых нет фокуса, а там много отдаренных людей. И я буду внимательно смотреть на то, чтобы человек, получивший эту стипендию, ребенок, получивший эту стипендию, не нес никаких обязательств, чтобы он был абсолютно свободен, Понятно, что чтобы абсолютно, он не заходил да, да. в зависимость У. от... Кого-то, кто, возможно, оплатит ему образование, а потом скажет, отработай у меня там два да. года. Это такая форма э, такого современного рабовладения, которая неизвестна к чему. Я тут не соглашусь, да. это, это, тоже это, часть, есть такое... это тоже часть да. бизнеса. Я просто спрашиваю, как ты... И корпорации имеют право да, на да. это, потому что они Но это говорю ты не хочешь этого. Хочешь. А я как да. раз хочу зайти вот в эту инклюзивную, так называемую, угу. адресную стимуэдиальную программу, которая не будет нести никаких обязательств, то есть это некий толчок, то есть это слепая инвестиция. А что если нам, вот просто мне нас не просто откликается это, я тоже хочу такую штуку сделать, более того, IDIN сделал, и она уже три или даже четыре года работает, такая программа, у меня тебе предложение, инициатива. Взять за основу программу, которая уже четыре года офигенно работает, программа отбора детишек в boarding school, то есть ну, вот Айконатовская школа, и расшить ее на пространстве, например, России, Украины. Как тебе такая? Да, мы уже... Давай, значит, программа отбора людей, детей, да, с некими склонностями, способностями к обучению из деревень и малых городов, обязательно, да, такая региональная программа. И запустим пилотные эти отборы в Украине и в России. Добро? Да. Ни хрена себе. И вот эта беседа, смотри, которая не является интервью, она оказалась ну, плодовитой Потому на. Потому что убрали соревновательный да? момент. Ну, ну, Какой-то да, плодоносящий, ну, как бы, вот. Ты заметил казахский бизнес, насколько продвинутый? Да, просто заметил, я был. То есть вот получилось, что, получилось что вот эта среда, да, да, да. она вот рождает вот, уровень. Yeah. которому предприниматель там, в Казахстане должен соответствовать, под, чтобы yeah. быть в топе. Yeah. И, соответственно, вот с кем не поговоришь, ну глубина yeah. Yeah. Yeah. мудрости вообще, понимание. Многие строят школы. Социальности и набор. Социальность, да, Социализация, даже я бы сказал. Социализация бизнеса в Казахстане просто... Вот у Айдына, например, с его женой, дом мамы. Это поддержка в трудной ситуации женщин. Все, Дом мамы в России запустилась организация, потому что я когда увидел, я говорю, ребята, это же элегантнейший способ закрыть все детские дома. Вот. И мне очень откликается это все, смотри, парадоксально, да? мы можем, ты, ты когда вот отразил это, я тоже приехал в неописуемом восторге от Казахстана, я думаю, слушай, Удивительно. Вот сидим да. мы тут, ну вот в России или в Украине, смотри, и такие, ну вот, Казахстан там. Ну, как далеко, хрен, приезжаешь такой, думаешь, охренеть. Мировой уровень ну, вообще, вот, контента. Да. Ну и что? И, и и это повод: смотри, установить связность, вот, связность да, а, а через связность все, что уже вышло на определенный уровень, как по закону сообщающихся со сосудов, у нас входит. Я очень хочу, чтобы мы вот эту связность, ну как восстановили раз и приумножили и закрепили совместными делами. Ну, дела центрируют, они а разговоры о возможных делах, да? и самое большое количество людей пропадает без вести, помнишь, между словами и делами. Между словами и делами. тут я думаю, что... пошел, намерение, говорит, проявились, но дела не наступили. Вот, все. Где он? Рассосался. Я говорю... Поэтому спасибо тебе за беседу, давай, чтобы мы тоже не рассосались с тобой. Никогда. А, а то как бы. <свят> Это совершенно точно. Спасибо. спасибо. Значит, Вы все сами видели, здесь не было ничего придуманного, не было даже списка вопросов, которые мне, конечно, Аня подготовила, но мы заявили, что мы будем беседовать, и, мне кажется, плодовитая беседа появилась и даже появилась намерение, которое мы все сделаем, да, чтобы оно проступило в практическую плоскость. А вы пишите комментарии, вопросы за лучший вопрос. Ну, мы отберем лучший вопрос, мы какой-нибудь там подарок. Кстати, если ты хочешь вручить какой-то подарок за лучший вопрос, давай это скажи. Максимум, что можно дать, это какую-то контентную составляющую, готов по видеосвязи проконсультировать и побывать в компании человека, который задаст. Самый, Но это, по самый, очень ценно, да. самый мудрый вопрос Вообще поучаствую отвечу на вопросы и попытаюсь стать на какой-то момент с его компанией на вот эти вау. 60 минут поработаем <свят> возможно <60. найдем> 120 <свят> <свят> <свят> возможно найдем что-то разбор там, да, точки что -то роста да. точки роста найдем в любой компании. Можно а, узнать ну, хоть один вопрос? Знаешь, кто, кто <с> больше всех это? Они говорят, вот. Ну, ни один вопрос не знаю. Какие вопросы хоть были? Нам был целый. Ну какой? Ну можно, узнать. По криптовалюте. Да. Ну криптовалюту нельзя было не обсудить. Ну не обсудили, ну ладно. Ну конечно крипту нужно было обсудить, но нам же. Это триггеры все. Нужна конверсия. Просто нам предлагаю посмотреть на то, когда, ну, живое как по-живому, ну, вот мы беседовали о том, о сём у нас. Боюсь тебя разочаровать, но просмотров не будет. давай Смотри, да. с 12-й минуты да. э да. потеряем 80% аудитории.